Добрый день, меня зовут Светлана и я представляю ФГБУ ЦЭКИ связи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. После принятия нового постановления правительства Российской Федерации нужно ли будет заполнять отчет о выполнении плана информатизации 2020 года? Необходимость предоставления отчетов о выполнении планов информатизации за 2020 год отсутствует. При этом стоит отметить, что в соответствии с пунктом 4 федеральные органы исполнительной власти и органы управления государственными фондами должны обеспечить в трехмесячный срок актуализацию сведений, подлежащих в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, размещению в Федеральной государственной информационной системе, координации информатизации. Каким образом будет определен порядок проведения закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий до конца 2020 года? В связи с утратой постановления правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 года номер 365. Внесение изменений в сведении о мероприятиях по информатизации планы информатизации и направления их на оценку в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации не требуются. В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 22 октября 2020 года номер 09-01-09-920-88 до завершения текущего года утверждения лимитов бюджетных обязательств, а также изменения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств по мероприятиям по информатизации на 2020-2022 года будут утверждаться Минфином России без получения положительного заключения о целесообразности проведения и или финансирования мероприятий по информатизации. Необходимо ли разрабатывать концепцию развития государственной информационной системы? В соответствии с 17 пунктом требований к порядку создания – развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 года номер 676, мероприятие по развитию системы осуществляется в соответствии с требованиями, установленными для создания системы, за исключением требований к разработке концепции. Напоминаем, что свои вопросы вы можете направить на нашу электронную почту или воспользоваться формой обратной связи, которая указана в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!